И всем привет! С вами я Атлет. И сегодня перед началом видео я бы хотел бы вам сказать, давайте я буду выкладывать видео уже потом, как-то я этот... Сейчас я занимаюсь то, что это в инстаграме. Сейчас я работаю на инстаграме. Видео снимаю и так далее, так что подпишитесь на мой инстаграм и там увидите а пока что этот ю... на этом ютубе не будет ничего пока что, это временно но я уже с новой силой и с новым контентом и у меня новые новости скоро будут так что ждите, это все я расскажу на своем ютуб канале, так что ждите и давайте приступаем к видео. У нас видео про Пепси. Тут акция. Видите, желтый, желтую крышку и желтый, желтый надпись акция. А у кого нету этих желтых, ничего. Того не берите. Если хотите, на акции Пепси участвовать. Я сейчас Расскажу это, расскажу условия конкурса. Тут условия. Я, оказывается, опоздал с этим, с Пепси, потому что я что-то опоздал, оказывается. Это с 1 июня началась акция, и будет длиться, то 31 августа будет длиться. И вот вам нужно что... Вам нужно любой пепси купить с магазина. Во всех магазинах есть пепси этот. С желтым названием акция. Акция, вот. Любой любой пепси купите. Неважно, литр, 0,5 купите. Сколько сумму идет? Не знаю, копейки, наверное зато вы будете участвовать в ежед... недельном конкурсе то есть каждую неделю будет пепси на своем страничке в Инстаграме. вот страничку отмечу сейчас и на своем странице каждую неделю в 11 часов но ночью, как бы сказать, ночи в 11 часов по Бишкеку будет, это все в прямом эфире. Они будут разыгрывать там а, самокаты, электросамокаты, и это AirPods аирбо, наушники. И этот... Еще что-то забыл. Еще что-то, короче. Три приза. Еженедельно будут тут, они разыгрывают каждую неделю. А главный приз это, естественно, что? Естественно, наша любимая машина. Главный приз машина Хюнтай. Хюнтай, жип, жип. Вы где еще такого видели жип? Так что пейте, а если хотите бонусом баланс, получить то можете это там сейчас я вам расскажу это там есть свое приложение можете на баланс тоже 50 сом каждую каждый день получать тоже это можете сделать в приложении сейчас я вам объясню и вот обратно у меня лампа лампа сгорела эта лампа это отключилась, короче говоря. И вот я извиняюсь то, что мало света. то что я снимаю сейчас с телефона. На телефоне есть вспышка. Оно мне дает свет. Но не так, как это как у всех. Ну, терпит, что поделать? С этого, с этого канал мой начинался. Короче, идем к теме. Вы скачиваете с Play Market, не знаю, App Store, не знаю, есть такой, я на App Store не проверял. С Play Market, с Play Market скачивайте на Android. Такое приложение, в Плюсе, видно вам, в Плюсе. Скачивайте и этот Плюсы скачивайте, устанавливайте, там есть разделы. Я уже не помню разделы. Я сейчас это все покажу на экране. Разделы есть, где можно. Кстати, нажимайте плюсик. Там этот промокод. Вот, промокод где брать? Промокод, вот это, как всегда, с крышку скрывайте. Тут не ищите букву М, букву Т, букву А, как ваксы, Кока-Кола и, и так далее. Вы не ищете, А тут это сразу выпадает такой код, который вы должны ввести как промокод на своем приложении. Должны ввести и это... Еще тут есть одно, один минус. То, что надо вниматель, внимательно смотреть. Внимательно. Тут есть буквы В, а есть буква, буква цифра 8. Они похожи тут. Внимательно нужно смотреть. Так что если, если это все не сделать, то вам не дадут бонуса. Как бы. И вот вы поняли, я думаю. И вот что тут объяснять? Сейчас просто я крышку открою, зарегистрирую у себя. Я уже У меня уже 4 промокода стоит, наверное, я не, не считал тоже, Наверное, я так думаю. Потому что я недавно начал. И вот что еще объяснить? Вот участвуйте. Напомню, эта акция длится до 31 августа. Поспешите, поторопитесь. У меня тоже, видите, слово не может нормально. Поторопитесь, скорее забрать этот, эти призы. Напомню, каждую неделю будут разыгрываться беспроводные наушники, электросамокат, электросамокат и еще там что-то. По-моему, телефон или что-то я забыл. И главный приз у нас машина есть. Это хюнтай. Это главный приз уже когда акция будет 31 августа, короче, главный приз будет тут разыгрывать. Среди этих всех участников. Не среди, не среди тех, которые это зарегистрировали как бы сказать в августе зарегистрировали короче все могут участвовать даже если вы участвовали в еженедельном конкурсе в акции все короче могут участвовать так что поторопитесь это акция то 31 августа действует и я как всегда много слов, а много слов это мало слов. Так что все. Вот я монтирую видео, монтирую видео и все. На этом все. Кому понравилось это видео, ставим лайки, а так это не обращаем на мои слова, то, что я сказал. Это я так волновался, потому что мне надо уже видео сегодня выложить. Я сегодня заснял это и сегодня должен это выложить. Так что я спешил и волновался очень сильно. Так что поддержите меня, что я так делаю. Сегодня выкладываю и сегодня снимаю. Поддержите. Такого, наверное, не было еще в Крымстане, кто... Кто выкладывал, кто выкладывал сегодня и снимал. Тоже в один день, короче. Так, так что ставьте лайки, я даже сейчас волнуюсь, видите? Так что ставьте лайк, подписывайтесь, ставайте, пока.